если подняв руки. я расскажу, а завтра попробуем, чтобы вы рассказали, хорошо? А сегодня я буду рассказывать. Мы сегодня о чем поговорим? Посмотрите на алтарь. У нас там Рада Кришна и Махапрабу. Мы постараемся понять немного истин о читании Махапрабу. Кто он? Ради чего он не зашел в этот мир? почему вообще в нашем храме в Мандире есть божество Махапрабху? Ведь, казалось бы, наше божество, это Рада Кришна, Рама, Нарайна, Бхагаван. Иногда говорят Шанкару, Бхагаван. Возникает вопрос, а Махапрабху-то почему на алтаре? Кто такой Махапрабху? Читание Махапрабху... Слушайте внимательно, потому что завтра будете рассказывать. Читание Махапрабху никто иной, как Рада и Кришна, их объединенная форма. Это читание Махапрабо. Это сам Кришна, сам Бхагаван Кришна. Некоторые говорят, так много бхагаванов, верховных повелителей, богов в этом мире. Например, сай -баба именуется Бхагаваном. Рама Кришна в Бенгалии называется Бхагаваном. Так же, как семена мы кидаем в землю в большом количестве, так же эти бхагаваны, якобы, боги появляются в большом количестве. И, а почему же тогда мы называем Чайтаи Махапарабху бхагаваном? Какое основание есть у нас для этого? Почему мы именуем его так? Ведь можно сказать, этот бхагаван, тот бхагаван. Не все так просто. У Бхагавана есть определенное определение, кто является Господом. А шлога приводится в Пуранах. Бхагаван, Верховный Господь, это тот, в ком шесть качеств проявлены во всей полноте. Не в незначительном количестве, а во всей полноте. Такая личность именуется Бхагаваном. Что это за качество? Постарайтесь запомнить, записать эту шлогу и выучить ее. Потому что иначе вы будете поставлены в недоумение. Кто же действительно Бхагаван? Кто Верховный Господь? Можете путаться. Что это за шлока? Ашварьяся, Яшаса, шрия сатата. Это шлока из Пуран. Личность, в которой во всей полноте проявлены шесть качеств, не в незначительной, а во всей полноте, именуется Бхагаваном. Знаете эту шлоку? Знаете? Очень хорошо. Итак, Ашварьясия Самаграсья. Первое качество. Тот, в ком проявлена вся Ашварья. Знаете, в нашей стране есть Модя. Кто такой Моди? Кто он в Индии? Премьер-министр. Он премьер-министр только в Индии, не в Америке, не в Германии. Он не в Лондоне, мэр. Он не премьер-министр России. Где он премьер-министр? В Барате, в Индии. Но, и поэтому мы не можем назвать его Бхагаваном, потому что он не является владыкой всего мироздания. А Бхагаван — это владыка всего мироздания. Говорится, Брама говорит, «Ясья прабха прабхавато Джагадан Дакоти, Цитата. Браманджи молится в этой шлоке Господу. О чем он говорит? Что по желанию Господу происходит творение, поддержание и разрушение мира. Всего лишь по желанию Господу. Кришна просто посмотрит наверх, и Индра начинает трястись от страха, сложным образом исполнять свои обязанности. Итак, первое, шлока, первое качество «Айшварьяся самагресия». Все Ашваре, все великолепие, все богатство принадлежит в Господу. Лакшми, богиня процветания, служит лотосным стопам Господа. Кто изначально Лакшми? Шримати Радхаряне. Слышали Кадхо о Судаме? Историю о нем. Судама принес Кришне несколько пригрышней плющного хлопья, риса, рисовых хлопьев. Господь, Принял первую пригоршню, вторую пригоршню съел. И после этого Рукмини взяла его за руку и сказала, «Нет, Господь, больше не нужно, потому что ты уже и так, приняв это подношение, благодарность наградил Судаму всем богатством. И если ты еще съешь, то я, Рукмини, должна буду стать его служанкой». Когда Судаму выкнулся, он обнаружил золотой дворец на этом месте. Другая история, когда на Кришну нападали Джарасанда и Калаявана с разных сторон и Кришна думал, если начнут сражаться с одним, с другой стороны нападет другой враг. Поэтому что произошло? Ночью он позвал архитектора полубогов и видел ему посреди океана создать новое место, дварку. И получается, что все заснули в Мадхуре, а где проснулись? В дварке. Поэтому утром, когда они проснулись, были в недоумении, как мы сейчас заснули в подходе, что это за место. И они, <laughs> и они начали недоумевать, двор каха, где дверь. Поэтому появилось это название ⁇ Два рака ⁇ Двор, дверь каха, где? То есть они недоумевали, где дверь, где выход, то где мы вообще оказались. И эти примеры иллюстрируют, что Господь обладает всем величием по Его. Желанию происходит творение, поддержание и разрушение этого мира. Итак, это мы разобрали первое качество. Сама Грася, Ашварь ашвар Сама грас Кришна является владыкой всего. Итак, слушайте внимательно. Завтра кто расскажет, получит награду. Второе качество. какое, Господа? Яша разберем. Слава. Слава Господа распространяется не только по Индии, например, моди премьер-министр Индии известен в Индии, но слава Господа известна не только в Индии, не только на земле, но его славу воспевают на сваргалоки, на моха локи, славят Господа, на тапа локи возносят хвалу Господу, на сати локи и дальше Шанкара воспевает величие Господа. Бхагавад называют ама Бхагават Амаркадхой. Почему? Потому что Шива в Амарнадхе рассказывал Амаркадху Бхагаватам. То есть даже Шива прославляет Господа. Слава Господа славит распространяется повсюду. Кришна, сколько лет назад не сходил? Знаете, пять тысяч лет уже прошло. И до сих пор слава Кришна повсюду гремит. Рама, когда приходил? В Трета-юге. Уже лаки Сотни тысяч лет прошли, и до сих пор слава Господа Рамы обсуждается. До сих пор Его деяния воспеваются. Поэтому следующее качество Господа, Его яш, слава, распространяется не только на земле, но и по всему мирозданию. Следующее качество рассмотрим. Шри. Красота. Шри означает что? Сундарта. Красота. Красота Господа несравнена. Никто не может сравниться с Ним. Поэтому Гопи даже подщучивает над Кришной. Они говорят, Нанда Лала, сын Нанда Бабы, как хорошо, что ты родился мальчиком, а не девочкой. Потому что ты такой красивый, такой прекрасный. Ты украшаешь свои собственные украшения. Кандарпа, Копи Камания, вещаешь Шопхам, молится Брама. Господь может очаровать всех полубогов любви, Мадан миллионов полубогов любви. Кришна как зовут? Мадан Мохан. Были в храме Мадан Мохана? Как-нибудь я вас возьму туда, потому что вы же в Вриндаване находитесь. Это Кадха из Ананданха, в Вриндаване. Поэтому нужно и Даршина Вриндавана тоже получить. Так, Мадан это Мадан указывает на полубогу любви, который пленяет все мироздание. Однако Кришна... Мадан Мохан, то есть он может очаровать даже полубогу любви. -Мохан Итак, нет никого прекраснее, чем Шри Кришна. И также в термин Шри красота входит то, что Господь никогда не стареет. Сколько лет Господу? На он. Нава Кишора Натавара. Ему 14 лет, Кришне. Он не старше. У него не растут усы и борода. Вы знаете... Так, не болтайте. Кто болтает, завтра будет самым первым отвечать, рассказывать. Слушайте внимательно. Господь Рама, сколько лет правил, Знаете? Знаете? Сколько лет Господь Рамачандра правил? 14 лет? Нет, не 14 лет. Гиара Хазар. 11 тысяч лет Господь Рамачандра правил. Но мы при этом никогда не, не видим его старым Господь Кришна сколько лет являл свои земные игры? 125 лет. Сколько? 125. Но мы никогда не видим, чтобы Кришну изображали с бородой, чтобы у него усы рисовали, чтобы Господа изображали старичком. Видели такое? Нет. Посмотрите, вот где-нибудь здесь есть Господь с усами, с бородой? Господь Кришна или Рама? Нет. Посмотрите, вот Кришна Баларама, Кришна танцует на змеи калии, Кришна ворует масло. Он везде юный. Поймите это хорошо. Господь не стареет. Он всегда на вакишоре, на Таваре, Всегда юный, не старше 14 лет. Лакшми, Гопи, Радхарани, тоже юные. Их возраст не старше 13 лет. Они всегда юные. Поэтому качество «шри красота» означает и красота, с которой никто не может сравниться, и также означает, что Господь никогда не стареет. И Он также не умирает. Господь не умирает. Ромайну смотрели? Кто смотрел Ромайну? Все смотрели Ромайну. В Ромайне как изображается что Господь Рама, когда хотел, захотел покинуть этот мир, Он ушел не один, Он забрал с собой всех Айодья С одной стороны, принимали омовение, с другой стороны, проявилась четырехрукая форма, а с третьей стороны, прилетел Виман с Анкетатхамы, с, ду, с Господа Рамачандры в Духовном мире, чтобы забрать всех Айодхи всех жителей Айодхи. То есть Господь Рама не то что сам ушел, не умер, Он всех Айодхи всех жителей Айодхи Забрал с собой. Кришна, когда покидал этот мир, он тоже не один ушел. Он всех Вриндавана Васи, всех в Раджа Васи. Всех в Вриндавана Васе, он забрал с собой. Всех зрителей Вриндавана. В Скандапуране рассказывается, что когда Баджанабх пришел в Вриндаван, он никого там не увидел. Никого там не было. В шастрах описывается, что даже растения, лианы необычные, они спутники Господа, говорится, Вриндавана Кэврикшако мармна Джатакой Дардар Арпатпатука Шри Шри Радхарадахой из песни, где говорится, что в риндаване даже деревья всегда повторяют имена Шри Матрядани. Брамаджи молятся Чиндамани Пракарасадмасакал Паврикша все в рикш деревья во вриндаване это калпа в рикш древо желаний пыль во вриндаване исполняет желания тая амритам вода во вриндаване это амрита нектар бессмертия над тем гаммоном движение похоже на танец такова прекрасная обитель господа Слова, которые производятся во Вриндаване, это прославление Господа Кадхагана, то есть речь подобна песням. Итак, какое качество мы обсуждаем Шри? Красота. Так, Господь самый прекрасный, Он не стареет и не умирает, забирает всех с собой в духовную обитель. У Него, у Господа нет бороды и усов, не умирает. Господь Рама забрал с собой всех жителей Хайотхи, и Кришна забрал с собой в духовный мир всех жителей Вриндавана. Четвертое качество обсудим. Вирья. Вирья означает, что Кришна – самый замечательный герой, непобедимый. Кадху о Кришне слушали, Во сколько, в каком возрасте он победил Путану, когда ему было всего шесть дней. Путана запугивала всех вокруг она была очень устрашающей однако Кришна сделал вид, что начинает пить ее грудное молоко и сколько же было силы даже в его нежных устах что этими устами он, он выпил жизнь из Путана когда он убил Шакатасуру в три месяца демона в облике тележки когда только Кришна начал переворачиваться, пытаться перевернуться, то решили привести обряд, и Кришна Кришну получили на тележку, и Он ее разрушил, коснувшись своей лотосной стопой. Всего в три месяца в, три, в лотосных стопах Господа было столько силы, что Он эту тележку, демона в облике тележки разрушил. Когда Кришну исполнился годик, что случилось? Другие демоны начинают приходить. Тринаварта, например, прилетел, демон в облике вихря, подхватил Кришну. Господь хотел покататься, как на самолёте, осмотреть весь Вриндаван. Вот, смотрите, здесь, например, на картине Кришна танцует на змеи Кали. На Кали он в каком возрасте танцевал? когда ему было всего лишь 6 лет. На Кали, который изрыгал такой яд, что даже птицы не летали над местом, где он был. Ничего вокруг не росло. А Кришна на многочисленных клобуках этого змея Кали бесстрашно танцевал во Вриндаване. Были? Кришна танцевал на змея Кали, Потом все спокойно уснули, а через некоторое время разразился большой пожар. И Кришна что сделал? Этот огонь заключил в свои ладони и выпил его. Это произошло на месте Даманала Кунда. Также в Бандервате, когда Кришна был со своими сакхами, друзьями, пастом коров, что произошло? Тоже появился огонь, и Кришна выпил его, заключив в своей ладони. Послушайте внимательно, постарайтесь осознать, мы говорим, этот Господь, тот Господь. Что Господь это? Возьмите Ему огонь, поместите в рот и проверим. Господь это? Или? Нет. А Гириач Гавардан? В каком возрасте Кришна поднял? Семь лет. Когда ему было семь лет 2 месяца, Кришна поднял Гириач Гавардан. Были на Гавардане? Кто был? Пари чтобы совершить сколько времени нужно, чтобы обойти Гирирадж? Четыре часа. Ну ничего себе, четыре часа. Это у вас хорошая скорость. Обычно от шести часов требуется, чтобы обойти Гирирадж Гавардан. Настолько он огромный. А Кришна всего лишь мизинчиком левой руки поднял такой огромный Гирирадж. Гирирадж Махарадж чай, Громче. Джая. Так Кришна поднял Киряджгавардан мизинчиком левой руки. Вот такие качества у него, не так, что мы всех пошапочно именуем этот Бхагаван, тот Бхагаван. Поэтому не каждый может быть Бхагаваном. В Клиюгу сейчас каждый второй Бхагаван. Но багаван, это не так. Бхагаван это наш Рама, Кришна. Вот это Господь. Не, так, не следуйте за всеми подряд, кто кого-то провозглашает бездоказательно Верховным Господом. Не ведитесь на какие-то уловки, когда люди показывают чудеса, и остальные думают, ничего себе, какие чудеса, наверное, Господь. Либо у кого-то есть власть, могущество, как у моде. Это еще не повод кого-то именовать Верховным Господом. Итак, сколько качеств разобрали? Четыре качества. Гиана. Следующее качество гьяна – знания. У Господа есть вся полнота знания. Не частичные знания, а вся полнота. Сколько вы учились? Шесть лет некоторые учились, чтобы получить высшее образование. Кто-то из вас менеджер, кто-то инженер. И чтобы освоить одну специальность, вы шесть лет днями и ночами тщательно учились. Албхагаватам, как про Кришну описывается, он отправился в гуру школу своего духовного учителя, за 64 дня он освоил полностью все 64 види, все 64 искусства, такие как строительство, врачевание, и другие. Всего ли за 64 дня полностью он освоил весь этот огромнейший пласт всех знаний. И Сандипани Риши, учитель Кришна подумал, необычная эта личность, это сам Бхагаван. Если один ребенок, например, начнет учить санскрит, даже если он всю жизнь будет учить этот санскрит изо дня в день, все равно так его в полной мере и не освоит. А Кришна за 64 дня освоил все знание. Проверь, ка я свою догадку, что это Господь, кричал Сандипани, Монни, как у него все это проверить? Он думает, если Кришна Верховный Господь, Он должен отвечать признаку Верховного Господа Ишвара. Кто такой Ишвара? Картум Акартум Анятаям Самартхам Саева Ишвара. Ишвара это тот, кто может сделать ночь, ноль, из ночи день, изо дня а, ночь, мертвого оживить и так далее. Например, время Махабхарата Кришна заслонил солнцем в свои чакры, чтобы убить кого? Отвечает джадратху, правильно. Поаплодируется преданному, который знает это. Что Кришна сделал он заслонил чакры солнца и таким образом образовалась ночь хотя еще был день и поэтому Сандипани Муни решил проверить Кришну действительно ли это Верховный Господь если он действительно Верховный Господь он сможет вернуть моего сына который погиб когда пошел омываться и он попросил это и Кришну попросили вернуть сына своего гуру как гуру Дакшина, как пожертвование духовному учителю за обучение. Кришна сказал, не волнуйтесь, я верну вашего сына. Он отправился на Ямалоку, обитель полубога смерти. И Кришна затрубил в раковину. Когда Ямарачу услышал этот звук, он затряс от страха. Само время затряслось от страха. Потому что Кришна ⁇ это тот Бхагаван, который всех держит в узде. Ямарач подумал, так, Брама уже променился, Индра променился, может быть, я что-то не то сделал. Сразу Ямарач поклонялся вот с наступом Господа и сказал, чем могу служить. Кришна велел, приведи-ка сюда сына моего духовного учителя. И так Кришна, даже та мертвого сына своего духовного учителя, вернул к жизни. Кто-то может это сделать? Может кто-то? Под силу ему это? Кто может это сделать? Надо только Господь. Кришна может это сделать. Другой пример. Деваки попросила у Кришны вернуть ее шесть умерших сыновей. И Господь отправился также в Ямапуре в полубога Ямараджа и вернул шесть сыновей Деваки, которые уже умерли. Поэтому таковы качества Бхагавана именно такие. Он может даже мертвых вернуть к жизни. День превратить в ночь, а ночь в день. Это Ишвара, Бхагаван. То есть вся гьяна, присуща Господу во всей ее полноте. И следующее качество Вайраги. Господь обладает всей вайраги отвечения. Во время Раса Лилы это проявляется. Когда врачи Гопи пришли, чтобы совершать танец Расы, была прекрасная ночь. Гопи чудесно выглядели. Кришна, что им сказал? Пришли? полюбовались на пейзаже Вриндавана. Вы пати врата, вы благочестивые женщины. Возвращайтесь домой, служите своим мужьям, потому что такова дхарма, обязанность женщины служить своему мужу. Посмотрели на Вриндаван, полюбовались и давайте обратно домой. Нет никакой сакты, нет никакой привязанности у Кришны. Разве вы пришли, он их обратно отправил. Другой пример. Когда члены Яду-Вамши, династии Яда, сражались между собой, убивали друг друга, Кришна позволил этому произойти. То есть Он проявлял в полной мере отречение. Таковые шесть качеств, которые присутствуют в Господе в полной мере. И вот если эти качества проявлены в полной мере, такую личность можно назвать действительно Верховным Господом, Бхагаваном. Сейчас мы уже класс лекцию будем заканчивать. Завтра послушаем о том, почему мы Махапрабу называем Бхагаваном. Послушайте еще две минутки. Мы сейчас находимся в Анантадхаме. Если, например, будет известно, что Моди, премьер-министр Индии, приедет сюда, если его позовут, он что, просто вот так приедет? Нет, конечно, он премьер-министр, поэтому будет проведена подготовка. В газетах опубликуют новость о его приезде, будет известно, на каком самолете он прилетит, где остановится, в газетах, в телевидении, в средствах массовой информации известят о его прибытии, в какое время, на каком самолете он приедет. Все будут ждать его, все будут готовиться к этому. Столько людей будут приветствовать его, обеспечивать его приезд, прибытие. Если даже, чтобы приветствовать обычного премьер-министра, столько усилий, то что же говорить о том, когда сам Господь не сходит? Во всех шастрах описывается, когда Господь не зайдет, так же, как где-то говорится о приезде премьер-министра. Например, калки Аватара не сходила? Не, не сходила. Но в этом уже заранее предсказано. В какой шлоке? Шамбала Грама Мукьясья. Цитата. говорится, что в деревне Шамбала в семье Брамана Вишну появится Господь Калки. Заранее уже это написано в Бхагаватам, еще до того, как Господь Калки не зайдет. Про буду также было указано, когда он не зайдет, кто его родители, в каком месте он явится. Все заранее описано в Писаниях. Все доказательства Прамана приведены в Бхагаватам в Махабхарете, в Пуранах. И завтра мы послушаем о том, где в Писаниях упоминается о читании Махаправу, о его приходе. Постарайтесь запомнить это, записать, чтобы вы смогли это рассказывать дальше, проповедовать, распространять это учение повсюду. Хорошо?